Вот, ты уже снимаешь? Ну что, распакуем? Я уже заждался. Делаю. Опа! Наконец-то к нам новая посылочка пришла. В дополнение к нашему мангару. Значит это вернее у нас э, до 20 килограм да? есть до 10 до 20 до 100, по моему даже есть и больше еще Но нам до 20 достаточно сейчас мы его установим э, и вам покажем все это как он будет. устанавливается вон, вот дырки в мангале и дырки направляющих. Сейчас мы это все соберем. У нас просто руку хватит снять на все видео. просто специи добавил и лук 500. 500. Ушки. А мы потом снимем. Теперь надо будет опустить. Надо Надо будет опустить. Сейчас будем кушать. Все полезные ссылочки в описании, да, где мы купили замечательный мангал. Ну и ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и всем добра. Пока.